привет всем зрителям и подписчикам моего канала как вы знаете я регулярно провожу разные розыгрыши монет и монетные конкурсы кстати в этом видео тоже будет так что смотрите дальше это видео про новые две гривны монетой которые стоят дорого я покажу как их определить и где продать чтобы заработать также я разыграю такие две гривны покрытые золотом 999 пробы условия конкурса дальше видео так что если интересно продолжайте смотреть прямо сейчас мы являемся свидетелями того как меняют бумажные деньги на новые гривны монетами 1 2 5 гривен монетами уже вошли в оборот конечно некоторым они изрядно надоели особенно самые мелкие 1 и 2 гривны что мы можем заметить то что появляются Продажи на разных аукционах довольно интересные браки. Это не прочеканные повороты на 180 градусов. Вот, например, в обзоре я показал брак 5 гривен нового образца. Эта монета была куплена моим коллегой-нумизматом за 50 долларов. Как я знаю, есть еще вариант такой монеты, который был найден в Украине. Вполне возможно, что этот брак будет встречаться и в будущем, и на других монетах таких как 1 и 2 гривны. Такие монеты легче всего продать на аукционе Виолите Ссылка на него будет в описании. И скажу вам по секрету, 14 февраля выставляйте свои лоты на Виолите Будет 0% комиссии на установку резервной цены. Я обязательно что-нибудь выставлю. Ну, давайте вернемся к монете 2 гривны. Наладка оборудования для чеканки монет это довольно непростой процесс. И конечно, есть человеческий фактор и можно просто проглядеть брак. В связи с этим такие браки попадаются обычным людям на сдачу, а многие нумизматы решают купить себе в коллекцию новинки и, конечно, с интересным браком. Сейчас перед вашими глазами брак, который был продан на Violet за 351 гривну. Я думаю, это не предел, так как рынок браков на новые монеты сейчас формируются а на аукционе сейчас можно встретить ряд незначительных браков специально для ролика я купил вот эту монету здесь мы видим наплыв металла такие браки могут стоить от 10 до 50 гривен а сейчас перед вашими глазами банкноты 1 2 и 5 гривен и мы видим как менялся дизайн с годами ребята напишите какая одна из этих банкнот вам больше всего нравится вы хотели бы ее к себе в коллекцию или возможно все кстати если вы до сих пор не подписаны на канал обязательно сделайте это вам не трудно а мне очень приятно и как обещал конкурс на 2 гривны покрытые золотом 999 пробы для участия в конкурсе на эту монету поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой второй канал ссылка на него будет в описании Победители будут выбраны среди тех, кто оставил комментарий, как только на канале будет 35 тысяч подписчиков. Я проведу стрим и разыграю эту монету. И еще планируется очень крутой розыгрыш в одном из следующих видео. А давайте узнаем имена 5 победителей, которые получат 5 гривен, покрытых золотом 999 пробы. Так, ну что, друзья, мы подводим итоги розыгрыша 5 монет, покрытых настоящим золотом 999 пробы, монета 5 гривен. И кто же эти победители? Огромное количество у нас лайков и комментариев, это очень здорово. Нажимаем «Мне повезет», у нас анализируются комментарии, На анализируются комментарии, и потом мы проверим, подписан ли человек на оба аккаунта, и определим победителя. 3 дня писать комментарий. Но если вы три дня писали комментарии, значит обязательно ваш комментарий должен выпасть. Нужно было писать комментарии где-то здесь, вот здесь, в этом посте, чтобы программа определила именно вас. Вот еще такая вот душечка. Конечно, монеты смотрятся просто потрясающе потрясающе. С блеском. с ну, Все фактура, все сохраняется, ребята, просто кайф. Смотрите, что у нас в комментарии. Почти все комментарии у нас обработаны. Сейчас мы узнаем первого победителя. Ну что ж, друзья, давайте смотреть, кто же, кто же, кто же. Сто комментариев кто написал. Юра, у нас подписка у, коммен... у человека есть. Давайте, давайте откроем поскорее его, его аккаунт, посмотрим. Подписаться в ответ, то есть Юра полностью выполнил все условия. То есть сейчас я э, нахожусь на своем аккаунте Монеты Украины. То есть вы можете посмотреть. Вот. И э, условия были очень простые. Нужно было быть подписчиком. Золотой слой и моего канала Coins Ukraine. И мы видим, что можно подписаться в ответ. Значит, человек подписался на мой канал, на мой аккаунт. Максим, давай проверим, Максим, подписался ли ты на аккаунт Монеты Украины. Подписаться в ответ. Ну что ж, Максим, я поздравляю, ты получаешь монетку. Видно, аккаунт созданный, личный аккаунт, не для конкурса созданный. Второй победитель у нас есть. Уху, Поздравляем. Давайте также уберем аккаунт его в стороночку. Проверим подписка. Монетку каждую, знаете, в ваших руках Победа в ваших руках в этом конкурсе Так что можно вот, было писать комментарии. Давайте проверим Ну вот он, вот человек написал Что вот он написал один комментарий Всем удачи И он подписчик Пожалуйста, второй победитель, поздравляю тебя Павло Ты получишь такую монетку, тебе отправят Так, это у нас третий победитель Еще два, ну что, ребята Жека. давайте посмотрим подписан ли ты на аккаунт монеты украины если да то монета твоя подписаться в ответ ну что ж поздравляю следующий победитель у нас определился ну что погнали и финальный победитель этого конкурса у нас проверяем подписка есть дмитрий проверим подписаны ли вы на аккаунт монет украины Подписаться ответ, ну что ж, Дмитрий, я поздравляю тебя, черневцы, ты получаешь монетку. Ну что, вот такие вот итоги конкурса. Друзья, спасибо всем за просмотр. Как обычно, пишите ваши комментарии. Я желаю всем удачи и фарта, как в коллекционировании, так и просто в жизни. Всем пока, пишите комментарии.